Всем привет, всем здорово! и перед тем, как открыть кристаллы, я хочу сыграть парочку боев вместе с вами, вместе с своими дорогими зрителями. Конечно же, сыграть арену не просто так, а для того, чтобы рассказать вам пару моментов, о которых я хочу вам сказать. Во-первых, подписывайтесь на телеграм, ссылка в описании, там будет очень много интересного и такие, так скажем, ну спойлеры небольшие да к видосикам анонсики и вообще все вот такое и и также есть вопрос ну точнее не вопрос а утверждение я скорее всего помимо открытий буду делать вот просто видео где я сражаюсь прохожу какие-то ивенты и вообще что-то делаю по игре Марвел битва чемпионов естественно вот как-то так да хотел вот так вот слово подобрать чтоб он вот так вот тороп оп побеждает и я так слово красиво говорю ну круто же правильно вот как-то так. А следующий бой Морда против Колосса, кстати. Между прочим, я сейчас практикую новый вид записи. Так что, надеюсь, вы не огорчитесь и качество будет, ну, таким, приятным. Напишите тоже качество, нормальное, ненормальное. Просто, как бы, немножечко нестандартный для меня метод записи, да? Ну, как нестандартный. В принципе, когда-то я такое даже и практиковал. Да-да-да, вот такая вот душевная рана просто мутузит колоса. Ну что ты так долго бегаешь? Вот, представляете, он бегает, тут вот это бьет меня. Я просто в шоке. Я уже тоже, знаете, вот я хочу, где вот я такой думаю, вы нафига, вы нафига, вы, вы вот это видео, вот это, играешь, сражаешься, ты кристаллы открыть. Конечно, откроем, ну, после, конечно же, боя с Альтроном. Так как я сейчас набиваю арену, Арена это важно. Арена позволяет открывать больше кристаллов и, естественно, чаще. Э, я сейчас так сыграл, но ну, гениально, кстати. Да, мы поняли, что ты Альтрон, все дела крутой. Давай, уворачивайся. Я думаю, если честно, когда я ударю, его он увернется, и такой мне чисто свой луч зарядит. Он что-то что не зарядил. Ну окей может сейчас. Ну, конечно. Короче, Альтрон сейчас просто отправится в могилу вот так вот, с такого вот красивого удара красивой ножки Гаморы и все, в принципе, мы набили небольшое количество очков для арены, и можно, в принципе, переходить к открытию кристаллов. Да, к сожалению, сегодня не такое величайшее событие и открытие, которое было, но все же, я считаю, что немножечко, немножечко кристаллов тоже не повредит открыть. Просто мне бы тоже хотелось бы знать от вас, лучше часто, но, много, ой, часто, но мало делать, или редко, но метко, то есть очень много. Так что я хочу, чтобы вы мне это написали, вы мне об этом сказали. Чтобы я понимал, что вы хотите видеть или не хотите видеть. Пять кристаллов, ага. Ну и чисто заглотнул такой вот, знаете, привкус, привкус во рту такого чего-то вот мерзкого. Вот, вот, вот такое вот ощущение после этого открытия. Аренских кристаллов, да? Ну, усилка, она, естественно, балдежная, конечно же, с двузвездным персонажем, звездным лордом, между прочим, и немножечко таких вот кристалликов. Так что тут у меня, что тут у меня, что тут у меня, что тут у меня, что тут у меня, что тут, что тут, что тут, что тут? тут, тут ничего, тут ничего. Значит, открываем кристалл великих женщин. Прекрасный пол, красивые леди, но выпадет ли мне пятизвездочная, красивая красоточка с красивыми способностями? Этого я не знаю, но скорее всего выпадет трехзвездная вафля, да? Ну вот она трехзвездная сер серце сер А следующая была, могла бы быть мисс Варвар. Ну, да, ну, к сожалению, не всегда же вести, ну, как не всегда, никогда в моем случае, в моем случае я получаю чисто, ну, наклык, так скажем. Так, все, три усилочки, мы их тоже лопнем чисто. Вот так вот. О, сорви голова, четыре звезды, е-мое. А кто-то ожидал такого? Я не ожидал. Я вот, например, не ожидал, к сожалению, ему нужен дубль, но ничего, в коллекцию пойдет для арены, для арены пойдет вот такой вот красивый-красивый мужчина, вот видите, ребята, зачем женщины? Вот я открыл кристалл с женщинами, мне выпало, ну ничего мне не выпало, открыл кристалл с мужчинами, ну не с мужчинами, там все, да, но выпал такой мужчина, ну балдеж, балдеж, вообще зашибенно, я считаю. Так, и все, следующий четырехзвездочный персонаж, который будет в моей коллекции, бам! И смотрим. Это будет величайший из великих мерзостей. Обалдеть. Неужели я получил себе мерзость? Я так долго его ждал. К сожалению, я его не ждал. Да. Я бы, конечно, мог скопить 300... 300 монет, да, для вас, и открыть какой-то кристалл бастиона, но я сейчас хочу открыть мастерство, мастерство называется сила воли, и я хочу, чтобы у меня просто была сила воли, я все-таки волевой парень, и мне она нужна, на данный момент, значит, за славу, ой, за славу, где, где? мастерство, вот. Этот элемент стоит 550 кредитов, но у нас есть такой вот прекрасный черный рынок, на котором можно раз в неделю покупать за 500 вот такой вот этот же, тот же самый карбонадевый элемент. Так что я жду 5 дней, если я в течение этого времени накоплю на полную стоимость, то буду ждать уже сброса таймера, если там останется один день или там 12 часов, я конечно подожду и куплю и открою мастерство и буду сильнейшим в этой игре по мастерству смотрите значит свое мастерство э, вот такое вот оно я его немного менять буду уже когда волю откроют когда я силу воли открою я уже тут немножечко немножечко 5 штучек или сколько 6 штучек я перемещу вот сюда вот как-то раз разбросаю открою, сил, открою силу воли но перед этим плюс-минус возможно Позже, возможно, раньше я хочу взять титул Освобожденного, дабы получать неимоверные награды с еженедельных заданий от. Э, как она называется? От печати. От печати получать нереальные награды. И вообще просто получить доступ ко всяким аренам, шмаренам. Короче, чтобы быть жестким, крутым пач, пачком, пацанчиком. И вот, у меня остался мятеж, ой, мятеж и уничтожение. Ну, то есть, уже сам Что коллек... сделал? Коллекционер. Так что я стараюсь очень быстренько это все проходить, потому что все-таки за прохождение... Что мне за прохождение? Мне дадут, кстати, 700 осколков, полторы тысячи этих. И что это? Как? Нажмись. Катализатор, короче, четвертой категории. И смотрите, я получу титул освобожденного, смотрите. Доступ к сложности освобожденный открывает эксклюзивную сложность, это между прочим, ну не хухры-мухры, особый календарь, в котором я буду открывать э, вот эти вот кристаллы Гроссмейстера, крутой кристалл арены, ну кристалл золота, престижечка дешевле, но это пофиг, ежедневные бесплатные улучшатся, это четко и вот печать, печать это вообще жесточайшая, просто жесточайший буст к этому Так что, вот Вот такие вот мои планы Так что, на этом я заканчиваю. Спасибо вообще всем вам за просмотр Спасибо, что смотрите Меня вообще выдерживаете эти видео Подписывайтесь на канал ставите лайки Я вообще ценю каждый ваш лайк И вообще со следующего видео Буду вставлять комментарии Лучший и не лучший Если будет даже один комментарий Под видосом Я его вставлю в следующее видео Так что, на этом все Всем хорошего настроения Всем добра Всем позитива Всем мирного неба Всем чистейшей воды в кране Всем хорошей, вкусной, прохладенькой водички И вообще чтобы солнце ярко светило И вам никогда не было сильно жарко и сильно холодно Ариуи Дерчи